Всем привет, с вами снова магазин Rock'n'Roll, сегодня я хочу вам показать один крутой инструмент с довольно экзотическим окрасом. Гитара Корт ga Мы давно хотели вам представить эту гитару, но у нас ее очень быстро разбирают. Это же нижняя дека. Все правильно? Да. Итак, по спецификации. Обечайка и нижняя дека из красного дерева. Гриф матовый также у нас из красного дерева. Верхняя дека очень красивый волнистый клен. Это как раз та экзотичность, о которой я вам говорил в начале видео. У этого инструмента есть два очень хороших плюса. Во-первых, это... Нижний и верхний порожек Ньюбон, которые дают хороший тон инструмента и не гасят полезную вибрацию в отличие от пластиковых порожков. Опять я туплю. Во-вторых, это накладка из древесины Мирбау. Это очень прочное и влагостойкое дерево. Поэтому вашему грифу будет абсолютно побоку любая влажность. Эта порода древесины считается наиболее ценной в Южной Азии. Только посмотрите, какой внешний вид у этой гитары. Красивая белая контовка. А на 12 ладу у нас очень красивая перламутровая инкрустация. Я вам совсем забыл сказать, что это электроакустическая гитара с пьезодатчиком Fishman. В этом датчике встроен хроматический тюнер и переключатель фазы. Инструмент действительно очень красивый, удобный, напичкан крутой электроникой, но в плане звучания немного не моем. Мне не хватает низа в этой гитаре, но я уверен, что этот инструмент придется по вкусу всем любителям гитар. В нашем магазине очень большой ассортимент гитар. Вы всегда можете прийти, пощупать, поиграть и выбрать свой инструмент по вкусу. А следующее видео у нас будет про одну очень интересную электрогитару, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик. С вами был Ян, магазин рок Rock'n'Roll, всем пока!